Я помню. Я помню, что Шоев покупает поражение для своей команды постоянно. Молодец вообще. <смех> Молодец. Так, короче говоря, дорогие друзья. Начинается у нас матч. Tasty Kills против Работяк. Карта Денюк. Составы это Чегевара, Клинг, Стив Мастер, Шоев и Три Семерки за Tasty Kills. Работяги. и картошка, Хинкалик, Купата. Жон, мать его, <свят> жон, <свят> жон, мать его, Рэмбо И 5, 6, 7, 8, 9, интересный никнейм у Роботяк Легчайший ножевой раунд, ну и, видимо, смена сторон, да Ожидаемая, конечно же, смена сторон И первая половина стартует Конечно, от меня не только улыбка может быть Звучит, звучит <свят> Я тебе написал страницу. Витя и Андрея ВК, плиз, скинь мне. А, а короче, Андрея могу скинуть? А, Витя, не знаю. Витя надо спрашивать вообще как бы. Ну что, началась пистолетка, и обороняться будут работяги. В атаке у нас сейчас Tasty Kills. И они решили пойти на точку Б. Первые контакты под рампами уже происходят. Хинкалик кладет первого, кладет второго. В общем, такой укладчик-хинкалик, понимаете ли, картошка? Жон, мать его, ремба. Шоев. Шоев. Неплох. Но, к сожалению, не всемогущ. Пистолетка за работягами. А это значит, что у нас 1-0. 1-0 в пользу рабочего класса Которые в данный момент, кстати, занимают Сейчас я вам скажу, какую строку э, в турнирной таблице В данный момент они находятся на третьей строчке И на четвертой Tasty Kills э, У Tasty Kills 2 поражения И у Работяк поражение и победа Почему я говорил, что этот матч важен? Потому что если Tasty Kills выиграют эту встречу, да, то у них будет... Ну, трешь между собой, так сказать, да. И вот если это трешь произойдет, то есть шансы, что работяги еще и ниже укатятся. Но с такими пистолетными раундами, которые мы сейчас с вами видели, пока что надежды, наверное, больше на победу работяг, конечно. Но, однако, Шой, вот видите, три семерки еще где-то. Жона, мать его, Рэмбо уничтожает, да. Но купаться с картошкой все-таки. Делают то, что должны сделать в этом раунде С точки зрения экономики, да Экономическое превосходство сейчас, конечно же На стороне команды работяги И, в общем-то, не сложно Куда донать? Куда донать? Куда кидать донат инфы? Нет, как? Нет, в описании же есть В описании есть Плашечка такая, короче Donation Alerts на Твиче Прям на нее жмякаешь И тебя перекидывает на Донейшн Аллерс Там можно... Совершить донейт. А, ну, либо в описании на ютубе, например, есть э, все реквизиты, куда можно задонатить шекелей. Чё за ники? Ужас. Почему ужас? Это же все вкусно. Что купаты, что картошечка, что хинкали. все вкусно. Купата. Три легчайших минуса. Закрывает клинка, закрывает, закрывает Чегевару и Шоева. А дальше... А дальше закрывает всех остальных. Жону, мать его, Рэмбо заканчивается раунд э, тремя минусами от одного игрока и двумя от другого. Ну, собственно, серия экономических позади, и уж теперь можно как-то ехать спокойненько дальше. <как> О, как, уже игра раньше началась. Да, Константин, решили не задерживаться, потому что все готовые оказались немножко раньше, чем в 15 минут. И как бы типа, а что ждать-то? Поехали, ехали, ехали и будем ехать дальше. Пять эмок против пяти калашей, дамы и господа, и энтрифраг на удивление, но за командой теста Киллз. Да, не думайте, что если первые три раунда остались за одной командой, то все остальные останутся за ними же. Купата один минус, но три семерки, забривает сразу двоих клинк, минус Джон Матево Рэмбо, Хинкалик, килл, но один в два. Позиция не сказать, что уж прям хорошая, да и соперники далеко не самые простые, это Шоев и автор энтрифрага этого раунда Клинк. 31 хп и 79. 110 хп на двоих против Хинкалика, у которого 100. Поэтому, ну, я думаю, вы сами все понимаете. Да и плюс какой-никакой, но перекрестный огонь все-таки имеется. Хинкалику будет очень непросто открываться здесь. Куда бы он не открывался, но он забирает Шоева и не ложится спрей. Не ложится спрей, дорогие друзья Клинк забирает Хинкалика Счет 3-1 Очень был близок, 9 хп оставил сопернику игрок обороны Но чуть-чуть не зашло Какая команда, по моему мнению Победит? Ой, я даже не знаю, учитывая, что я еще не все команды В рамках этого турнира смотрел Ну, я не видел еще, например, команду Real Gangsters Но пока что, думаю, наверное, победят Лили Лайк like. Пока что так Хе в будку без демейдж-диллинга. Диглы у работяг. С диглами будет играться, конечно, не настолько комфортно, как предыдущий раунд с автоматами. А может быть, будет комфортно. черт его знает вообще, да? Картошка забирает стив-мастера за диглом... Э, за девайсом, простите, хотелось бы сходить. И вот она жадность, да? Пошел за девайсом. Клинк, конечно, девайс забрать не позволил. Три семеры. Три топора перестреливается сейчас, по-моему, с жоном мотива Рэмба, который уже... Убежал как можно дальше Шоев забирает хинкалика Три семерки Минус 5, шесть, семь, восемь, девять Купата Хороший ваншот Два в два, кстати На диглах действительно игроки команды Работяги играют перспективнее Жон, мать его, Рэмбо Минус три семерки И минус от Купаты по Шоеву Вот вам и диглбай, дорогие мои 4-1 Неожиданно Даже я бы сказал, наверное, нежданно-негаданно Но у нас Взят раунд на диглах при том, что предыдущий раунд на автоматах брать, как бы работяги не стали. Парадокс. Не иначе. Саня, что за АФК? Бак, что ли? Его убрать нельзя никак. Нет, это Мариночка, администратор этого матча. Она у нас находится в спектаторах, но она находилась на сервере. И из-за того, что она находилась на сервере, он теперь ее тречит как живого игрока но при этом показывает никнейм серым, как бы намекая, что она в спектрах. 56789 минус клинг, жон, мать его, Рэмбо успеет ли помочь товарищу по команде или помощь даже будет не нужна? Не успевает помочь. 56789 сделав два минуса погибает, а вот теперь уже и о, о -хо -хо -хо -хо! спасибо за озвучку. От души, Жо-Жо, спасибо вам за донат. Просто. Просто замечательный человек. Спасибочки, огромное, огромное спасибо. Пожал руку, приобнял чисто по-дружески, по-братски. С праздниками пожелал всего хорошего. Все, короче, я поплыл. Просто поплыл. 5-1, дорогие друзья. Работяги, кстати говоря, не плывут. После того самого неудачного девайсного раунда, я думал, может быть, будут какие-то проблемы. Как вон, хоть пиво купишь Не пью пиво а, Вот а, Будут, может быть, хоть какие-то проблемы В плане эмоциональной составляющей а, И по результату Этих проблем нет Это приятно Приятно. Картошка со снайперской винтовки уже уработала на улице клинка. Здесь масс улицы, кстати говоря, с пистолетами. Поэтому, я думаю, все-таки стоит посмотреть за снайпером. Он вообще где? А он уже на грибах. Жон, мать его, Рэмбо. Минус 3 семерки. И хинкалик уже сюда подтягивается. Короче, хорошая масса улиц получилась у коллектива. <клёх> Простите, тест kills. Два игрока осталось в живых. Ну, перестрелка прям совсем-совсем легко остается за хинкаликом. И минус от картошечки. 6-1. Зря-зря пожалеешь. Нет, я иногда люблю пивка. Ну, можно, так сказать, да, под настроение бабахнуть. Но я больше все-таки приверженец более крепких напитков. Э, типа вискаря, э, коньяка, что-то вот такое. Мне как-то по душе больше это. Закурить хорошую сигарочку, э, налить себе стаканчик достать э, горя... горячего, простите, не горячего, конечно, а горького шоколадика. И это будет гораздо круче, чем пить бутылочку э, пивасу. А, Че Гевара, Стив Мастер и Шоев. Ровно столько игроков осталось в составе команды Тест и э, Пока очень все плохо. Че Гевару забирают в спину Стив Мастера. Просто перестреливают и Шоев... Тот самый продавец, да, и, или тот самый покупатель. Скорее покупатель, да, потому что как вроде бы <laughs> информация из чата, что он все купил. Забавно будет, да, если его команда в результате займет топ-1, тогда действительно Шоев все купил. Саш, какой энергетик любите? Адреналин Раш. Преимущественно. На втором месте Бёрн. На третьем Red А дальше уже без разницы. Дальше все одно и то же на вкус. 7-1 0 на 8 идет Че Хорошее начало у Че скобках нет, но это и понятно В общем-то, когда команда 7-1 проигрывает Очень сложно а, увидеть ситуацию В которой вообще хоть как-то а, Можно убивать Но вот Хинкалик Джон он мать его Рэмбо На двоих абсолютно легко справляются с выходом от соперников Хинкалика, правда, под конец раунда Успели убить Но я думаю, Хинкалик от этого не сильно расстроился Счет 8-1 Сетка мест из энергетиков. Так, победа в первой половине уже за, в общем-то, сильной стороной. Уже за работягами. При этом отыграно всего 9 раундов. Впереди нас ожидает еще 6. Куда же разбредутся эти 6 матч-поинтов, пока не ясно. Но, по ходу дела... По ходу дела ясно, куда они разбредутся, да? 4 килла, дорогие друзья, от игроков обороны. 3 семеры пытался сейчас убить хоть кого-то. Но все это выглядело, к сожалению... Очень печально. Со стороны команды Тейсты Kills не последовало ни одного килза, Ни одного теста килза не было. Это больно. Это очень больно, я бы сказал. Дорогие друзья, плохо, когда атака не делает киллы. Я, конечно, понимаю, что экономика у атаки в целом гораздо проще и гораздо выгоднее, чем у обороны. Так что, поэтому и меньше экономических раундов бывает. Да и вообще, проще играть. У тебя практически всегда есть деньги на закуп. Но... Но надо все-таки убивать. Нужно немножко пытаться рушить экономику обороны. Нужно какие-то раунды хотя бы пытаться выигрывать, да? А без киллов этого не сделать. Купата, минус Шоев, Хинкалик забирает чегевару И выход на точку А заканчивается. Не успев начаться, дорогие друзья. Ну, Стив Мастер, конечно, здесь немножко как бы добавил... Градуса, так сказать, всему происходящему Будет попытка поставить бомбу Но он остался в соло Ну и в общем-то, ну хорошо, если его никто сейчас не зарежет Да, минус от Купаты И Дефьюз бомбы 10-1 Ты лучший обзорник Садык, спасибо вам большое Ну, конечно, обзорником еще не, <laughs> Обзорником еще никто не называл Но спасибо Приятно слышать очередной раунд все в общем-то как все в общем-то как и начиналось 0 на 11 уже идет чигевара до сих пор пока к сожалению чигевара не сделал ни одного кила Подписываемся на канал ребятки это крутой обзорник ну ладно чего ты Володя ну обзорник и обзорник что если человеку так проще выразиться пусть он выражается так как ему проще Купата минус чигевара 0 на 12 мне теперь уже неинтересно, выиграет ли Тейст kills эту карту. Мне интересно, убьет ли хоть кого-нибудь чегевара 5-6-7-8-9 забирает Шоева. И у нас вновь 5 в 3. Почему вновь? Потому что каждый раунд мы с вами видим 5 в 3. Клинк, хоть и отвернулся от флешки. вроде бы даже не сильно ослеп. Но все равно уступил в перестрелке Картофелю. Три семерки последний. Со всех сторон бегут оппоненты. Куда смотреть вообще непонятно, но... Минус от 5, 6, 7, 8, 9. И это уже 11-1. Убьет? Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот давайте, кстати, как раз Чи Гевара... Ищем ошибку, почему он не сделает кил в этом раунде. Или же сделает, но... Ну, короче, мы должны за этим проследить. Накидывается флешка. Ну, флешку лучше было бы кидать все-таки на шаг назад. Соперник есть за углом? Нет соперника за углом. Просто выжидательная позиция. Девайса у Чу Гевара нет, он никуда не лезет. В целом, пока делает все правильно. Но, наверное, эту позицию я бы не занимал. Она слишком очевидная. Ее чекают всегда и абсолютно все. Извините, я плохо знаю русский садык. Ничего страшного, не извиняйтесь. Вы большой молодец, что и так, хотя бы вот как вы его знаете, это уже хорошо. Вы можете доносить свою мысль. Очень его! Есть! Есть первый килец, минус купата. Красавчик! К сожалению, его убивает картофелина, но все-таки, черт возьми, он килд свой сделал. Раунд, правда, к сожалению, они не выиграли Но, наконец-то, наконец-то На тринадцатом раунде этой встречи Удается сделать первый килл И 0 на 13 мы с вами увидели Это замечательно Тем более, да, я если разговариваю Допустим э С человеком, например, на английском языке Там тоже далеко Далеко не все гладко Uh, не пользуюсь переводчиками, и поэтому иногда меня много раз переспрашивают, иногда мне очень сложно объяснить, что я хочу сказать, но что поделать. Uh, в общем, два трупа у команды kills один труп пока что у Работяк, и то это, в общем-то, глобально был труп просто по поводу того, что была ошибка, да, зачем 5-6-7-8-9 полез в будку, зная, что, в общем-то, нет никакой информации о количестве соперников там. Ну, полез и полез, ладно. Тут куда интереснее то, что Скар уже появился у Купаты. Вот и Хинкалик сейчас забирает Стив Мастера. Чи Гевара. Звезда матча. Минус от картошки. 13-1. Сборная Узбекистана. Когда играет в Дастон Хан? Без понятия. Когда-то играют. А когда, увы, не знаю. 5, 6, 7, 8, 9. Это девочка? Вау, щит, мэн, годэм! Почему я только сейчас об этом узнаю четвертый день, а мне говорят только сегодня об этом? Три семерки минус Жону, мать его, Рэмба. Ну, не удалось Жону, к сожалению, в этом раунде блеснуть Картошечка забирает три семеры. Стив Мастер, ой, тут смотри, появляется надежда на взятие второго матчпоинта в этой встрече у коллектива Тейсты Киллз. 5, 6, 7, 8, 9, 2 килла минус от Стив Мастера в ответ и 2 в 2. Хинкалик с Купатой против Стив Мастера и Шоева. Шоев перестреливает Купату, Хинкалик в соло. Хинкалик. Так, да, это Даша, теперь буду называть ее Дашей. 5-6-7-8-9. Мне вообще никнейм не нравится, честно скажу. Поэтому просто Даша будет. Так будет проще всем. Оп! Минус Стивмастер. Мое почтение. Отличный клатч. Легчайший, я бы даже сказал, клатч. Ну и 14-1, черт возьми. Где-то я уже это видел. И это где-то было на карте ДКш. Которую мы с вами, КСС, Кэш, точнее, которую мы с вами видели вот только что. Шоев на двух мышках играет жестко. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> ну что ж, незамедлительно начинается вторая половина. Ребята понимают, что тянуть здесь. Не стоит, и, наверное, знаете ли, это правильно Зачем же долго ждать, когда тут <заканчивать>, заканчивать уже надо, а не ожидать а, Напоминаю вам, дорогие друзья, не разбегайтесь после этого матча Следующий в 21.00 по московскому времени, ровно через 40 минут Так что КС на сегодня не заканчивается Чигевара Шоев! Ну, ну смотри, ну заиграл, наконец-то заиграл чегевар то Замечательно Все, Короче, три трупика нарисовалось у работяг. Пистолеточки, они оказались в атаке не такими уж и крутенькими. Чиги... Чигевара разбился просто. <laughs> просто разбился с люстры. <laughs> так, остается у нас Дарья, кстати. Одна против троих. Одна, можно сказать, в поле не воин, да и вот в такой-то уж ситуации неловкой, когда ты стоишь, ставишь бомбу и тут внезапно появляется соперник. Выжить очень сложно. И выжить поэтому... Не удается. 14-2. Ну, поэтому придется теперь побегать с пистолетами как бы хотя бы парочку раундов. Но, с другой стороны, вы же помните, как работяги взяли раунд на диглах. Поэтому я бы не был бы так уверен, что сейчас счет а, будет расти у Taste Киллз. Kills. Вполне себе, возможно, это была минутная, так сказать, слабость. Ну, какие-то же раунды, с одной стороны, нужно отдавать, да? Работяги, в принципе... Пистолетку отдали. Можно расслабляться дальше. Даша и Жон Мать его Рэмбо по минусу. Клинк. Ответка по картофелине. И 3 в 4. Атака, как вы видите, да, в большинстве. МПшка, кстати, попадает в руки Жона Мать его Рэмба. Ремба, Рэмба, Рэмба, Рэмба. Хинкалик все-таки поставил бомбу. Я боялся за него, как будто бы это я сейчас ставил бомбу. Я так и думал, что из каналки кто-нибудь вылезет и убьет его. Шоев. С Эмкой в спине. Толкнул. Все-таки забирает. <laughs> Все-таки забирает Джона Мативу Рэмбо. Кинкалик минус чегевара Есть исчерпывающая информация. И вот он, раунд на диглах, который забирает себе команда Работяк. Ну я же говорил. Ну вот, я не люблю вообще, в принципе, по жизни эту фразу говорить. Но! Но я же говорил, что они возьмут диглбай. А пистолетка это просто минутная слабость. Пушка, огонь, бомба. Вот так можно сегодня описать, оборону, да и атаку в целом у работяк. К сожалению, у теста киллс на матчпоинте не остается экономики и вынужденная игра с пистолетами и всего-навсего. Одним Фомасом у чегевары при том, что чегевара далеко не часто дает килы и, по сути, за весь матч он сделал сколько? Два или три килла. Наверное, Фомас лучше было бы дропнуть кому-то другому. Чисто так, просто, при всем уважении к Чигеваре, но если у него сегодня не летит, может, полетит у тиммейта. О! Смотри! Ля, а я уже тут Чегевару со счетов списал. Купат, правда, минус клинк. И у Чегевара остается тиммейт с одним хп. Это прям тиммейта уже нет. Все, Чегевара один. 16 хп. Нет дефьюз-китов. Ну, можно в целом сказать, наверное, что это все-таки Джиджи. И да, дорогие друзья, это Джиджи. 16-2. Карта Нюк остается за коллективом. Работяги. Мои поздравления работягам. Работяги. Малорики. Сыграли очень здорово, красиво. Одобряю, поддерживаю, рукоплескаю, если можно так выразиться. А, так. Команда Теста Киллс, к сожалению...